...произойти у Тоттенхэма и четыре победы, и Тоттенхэм стартовал лучше всего за последний 51 год. Год в Англии, и действительно команда сейчас в очень хорошей форме находится, даже не с... самую холодную в своей карьере. Теперь все немножко иначе, хотя довольно прохладно в Москве. Вот широко играет на флагах Тоттенхэм, все смещается в центр. но здесь по теле много, дают пространство сейчас между ними и делает, но туда, где находится Эриксон, и сейчас... Кто только убежать в контратаку, Делиан пробрасывает мяч. Эликсон ускоряется за ним в Берхо. Не сильно отстает. Кристиан играет пасса и опять свободная зона открывается. Но здесь очень сложно было сделать передачу. И дверь закрывается. Здорово встречает его двойник. Это был начало атаки армейского куса Мамонда. То есть, что мы не навязываем борьбу на в самом себе. Но вместо этого Янтер Тонгель очень спокойно сыграл. И вот оно началось. Все, все спокойно. Перемещает мяч футболисты Докум Кэма и уже у наших штрафной. Деяне, назад, по ней. Остается у Дотанхэма, пока вторые мячи забирает Дотанхэма. У чужой штрафной вот что неприятное. И разыгрывает и пятка Янсен, Камари, Фернандес. Деляли. Широко играет Дотанхэма. Сейчас перехват Сина. разворачивается. Сделала. Успевает ЦСКА высинковать соперника. Здесь не ошибаться, что и делает Верблок. Аккуратно вместе с мячом и опять же будут вот, закрывать все возможные зоны. Тут бросает мяч налево. Сон мы видим пока не очень опасен. Он сближается с двумя игроками ЦСКА. Вот как сейчас. Сон и тут же тоже чемпионатный против него. Сон на Дели -Али. тот еще один коридорчик пытался сделать передачу. Выходы из за спины. Да не стесняйся, можно сказать, на тоненького. На тоненького и розыгрыш мяча. ЦСКА забил третий мяч и выиграл 3-2, чем мы поздравляем команду Александра Гришина Дели Али и опять очень высоко играет центральный защитник удар поворотом хорошо. Вы позади Дели Али игра 5 Вот и тут было чрезвычайно сложно. Передача на Янсона Янсен оставляет мяч. Дели Али появились зоны в середине у ЦСКА, но здесь. Верлом просто выжигает сегодня всю середину ставит корпус здесь великолепно, великолепно аккуратно сыграл вербум. Какую удар Дели -Али. практически шаг да, с места пробил сейчас Дели Али И... вылетел, но с мечем остаются игроки Тодденхэма. И Представляете, как глубоко сел ЦСКА Дели -Али! Опять Эриксон один. У него есть время, у него есть пространство, чтобы увидеть, как сделать передел. Траурет ткнул мяч вперед, но здесь обратите внимание, четыре игрока Тоттенхэма накрывает мяч. И испанский судья посчитал, что Трауретом не... Дели Али. Вот сейчас далековато от него был Верблум. Но успел все-таки в отбор вступить, но неудачно. Но помог здесь Марио Фернандес. Бен Дэвис. Остается мяч у Тоттенхэма. Дэвис помогает. Тошич задержался в центре. Сон. С дальней дистанции.